всем большой привет сегодня у нас консервация кукурузы на зиму закрывать мы ее будем без добавления уксуса и лимонной кислоты рецепт очень простой предварительно варить кукурузу не нужно главное правильно разложить зерна по банкам и никакие консерванты не понадобятся приятного просмотра берем початок молодой кукурузы для удобства работы разламываем его на несколько частей и срезаем острым ножом зерна Затем помещаем их в миску, хорошо промываем холодной водой, откидываем на сито и даем воде стечь. Дальше берем стерильные банки и раскладываем в них подготовленную кукурузу. Очень важный момент. От верхнего уровня зерен до края банки должно оставаться свободное место, не меньше 2 сантиметров иначе закрутка может взорвать. Теперь добавляем в каждую пол баночку пол чайной ложки соли, одну столовую ложку с горкой сахара и заливаем доверху водой комнатной температуры. Затем прикрываем банки крышками, ставим их в застеленную полотенцем кастрюлю, засыпаем туда 2-3 столовых ложки соли, Наливаем по плечике банок воду такой же температуры, как и в банках. И отправляем на умеренный огонь. Ждем, пока закипит не только вода в кастрюле, но и жидкость в банках. Крышки должны стать очень горячими. С этого момента засекаем время и стерилизуем нашу кукурузу ровно 1 час. Кастрюлю можно прикрыть крышкой. Через час достаем банки из воды, закатываем их, переворачиваем вверх дном и накрываем чем-то теплым. Даем в таком состоянии полностью остыть. А затем убираем на хранение в прохладное место. Вот и все. Вкусная молодая кукуруза на зиму готова. Чтобы наполнить 5 поллитровых баночек, мне понадобилось 15 кукурузных початков.